Так, сейчас вот проверим позвонки, только сами шевели, отпускаем шею, отпускаем. И еще опять держишь. Вот первый, вторую и третью тебя повернуты вправо. Ты чувствуешь, справа за меня, да? Слева как? Справа или слева? Да, справа скорее. А, там отключается тогда. Только, только расслабляй голову свою. О, молодец. Еще, еще вот эти вот эти мышцы расслабь. Угу. Ну вот эти уже встали. Теперь вот 6-7. Смотри, голова вращается, падает твоя под собственным весом. Сюда, сюда. Сам так ничего не делай. Вот, слышали, да? Ну, в принципе, вот уже наклоняй голову, да, проверим, сейчас протестируем. Вниз. Да, да, просто свободно. Без напряжения. Ну, угу. вот эти уже на месте. И вот эти уже тоже встали. Вот остался четвертый позвонок. Ты только расслабься. Еще еще расслабляйся. Давай, выдохнули. И голова сама по собственным весу падает, как пустая кастрюлька упала. Опа. Ну вот. Кто молодец? Олег, buenos... молодец! Может, поплоть, как себя чувствуешь? Может, немножко такое окружение Как себя чувствуешь? Ну, покрутить голову. Больно, нет? Ну, поверни, кстати, да, просто влево поверни. Ne не корпусом, а головой. Давай, поворачивай. Медленно только. Как в прошлый раз. Больно нет? Не и пошла. Не понял. В руки? Да. Все, сейчас она пройдет. Да, да. да ударила током. Буквально там 10-15 секунд сейчас пройдет. Руку Олежа, пожалуйста. Все, пройдет все пройдет. Да, да, да. да, да.